Красочный аппарат безвоздушного распыления модель 2100 Поставляется покупателю вот в такой вот картонной коробке Она сравнительно небольшая Может поместиться в багажник любого легкого автомобиля Вес у нее тоже не очень большой, около 20 килограммов Ну и сейчас мы посмотрим, что находится внутри этой упаковки Открываем коробку Видим, она хорошо запакована и предохраняется а с помощью пенопласта. Такая упаковка. Сразу мы видим, в комплекте идет удлинитель 40 сантиметров для красочного пистолета. Краскопульт. Вот самый окрасочный аппарат. Краскоприемная трубка с фильтром. 15-метровую шланг высокого давления. Масло для смазки насоса. И комплект ключей. Ну и так мы достали из упаковки окрасочный аппарат. Вот это конкретно модель 2100 с индексом Е. Индекс Е говорит нам о том, что аппарат имеет электронную систему контроля и поддержания давления. Давление во время работы позволяет в процессе работы поддерживать постоянное давление окрасочного факела, то есть без каких-либо пульсаций. То есть это уже определяет сферу использования подобного аппарата, то есть высококачественная и улучшенная окраска, отделка помещений, квартир, коттеджей, вот, ну и прочие в общем -то, помещения, где нужно добиться высокого качества поверхности, окрашенной поверхности. Вот. Характеристики у этого аппарата. Производительность 2,1 литра в минуту, мощность электродвигателя 900 Вт, двигатель постоянного тока со щетками, то есть требует некоторой аккуратности и в использовании и в периодического обслуживания. Вот. Система также имеет фильтр тонкой очистки, который находится в коллекторе, вот. позволяет фильтровать краску при поступлении ее краскораспылитель, что, опять же, хорошо для тех, кто выполняет высококачественные окрасочные работы. Вот. Смазывается аппарат перед началом работы, как всегда, подобные аппараты, ну и каждые два часа при непрерывной работе нужно выполнять эту смазку. Вот. Окрасочный аппарат, ну, для тех, кто занимается аппаратами подобными не первый день, может напоминать Хорошо известные модели Грака, STMAX вот. ну, Визуально похож, в общем-то <coughs> особо нового вы ничего не увидите. Но в то же время аппарат в выполняет все те же самые функции, что и подобные аппараты других производителей. Вот. И с достаточно высоким качеством изготовления аппарат. И высокое качество дает покрытие.